Здравствуйте, друзья! Начинаем передачу из Узбекистана. И сегодня я хочу поговорить о том, что каким образом я лечил все хронические болезни. Вот. как я уже говорил, я работал в дерматовенерологии, и урологии. И у нас в стационаре на 400 коек, значит, там женское и мужское отделение И я, значит, имел большой успех Из 22 врачей я получил медаль за отличную работу вот, И заведующая этого стационара Потому что было землетрясение в шестьдесят шестом году, в шестьдесят седьмом году завезли много венерических заболеваний, а тогда венерические болезни, урологические болезни, малоурология, дерматология была как бы одна единица. И я еще получил с Минздрава институту совершенствования врачей полтора года, и меня прозвали больные король дерматологии и урологии. Потому что я применял уже не только народные, но и научные методы великого академика Александра Залманова. И вот представьте себе, какой-то вирус меня стал толкать из Узбекистана. Я хотел увидеть мир, хотел познать, себя, хотел увидеть, как живут люди, хотел усилить, улучшить качество моей терапии. И когда я приехал, я приехал, значит, сестра приехала сначала с родственником, с мужем, потом другие родственники приехали, я тогда английский не знал. Я работал с переводчиком. Был, значит, мой родственник, который переводил. И меня познакомили с одной женщиной, у которой был очень дикий артроз, артрит, подагра, ревматизм. Это все одно и то же. Причина накопления в бредных, значит, кислот, вот, какие кислоты... Это мочевая кислота, мочевина и шавелевая кислота. Вот эти все кислоты, которые разрушительно действуют на все системы, накапливаются, и они внедряются в эти суставы и парализовывают, потому что нарушается кровообращение, обмен веществ, нервная система, эндокринная система. Так вот, эту женщину она была на коляске скрюченные руки вот у нее было четверо детей вот я удивлялся каким образом она могла родить ну конечно, когда она была здоровая она рожала, ей было уже там за сорок у нее был муж такой очень красивый высокий его звали Арц а жену звали Либия я почему запомнил, потому что я вам расскажу сейчас интересные вещи, что, значит, он был директор ресторана. И он вообще любил, он наслаждался вот этой вот вареной, жареной пищей. Вы ну, знаете, какая пища может быть в ресторане? Она вкусная, но она мертвая. Там, где нет солнечной энергии, там, где прошла термообработка 45 градусов значит это не пища а трава она просто забивает все суставы вот она разрушает она все системы разрушает это вареная жареная пища вот вот эта пицца она уже на тот свет унесла тысячи сотни тысяч людей это мучное это клей Молочные продукты посередины, тоже клей. Все, и коровье, ну, кози лучше немножко, но все равно это козин, это клейковое вещество, которое не у каждого может перевариваться, у нас уже энзима не работает. Потому что другое время. Вот. И кто-то скажет, а вот мои там предки 60-70 лет тому назад значит, ели все и жили там 70-80 лет 70-80 лет, друзья как сказал академик Павлов если вы не дожили 150 лет вы занимались самоубийством человек получил Нобелевскую премию за его открытие так вот, я стал ее лечить и представьте себе я пустил все свои знания. Результат. Назовем наше лечение детокс-программа Капитальный ремонт. Она мне все время говорит, откуда ты это знаешь? А кто это тебе сказал? Откуда ты знаешь? И я говорю, ты исполняй. А потом меня будет спрашивать, ну, ты хочешь восстановить свое здоровье? Даже если ты не, не веришь, ну тогда я тебя не буду лечить. Если ты будешь исполнять, ну естественно, оно в таком состоянии. Так вот, он поверил мне, Арт, директор этого ресторана, и мы с ним подружились. Он мне поверил. Мы нашли общий язык. Через три месяца, через три месяца, я и музыкой лечил, вот, движения были разные, гимнастики дыхательные, побутейка я ей дал. Вот когда она сидела значит, на коляске, тоже я давал упражнения. Но я ей революционно поменял. И образ мышления, образ жизни, образ питания, все поменял. Пьявки ставил, ну всю нашу программу. И представьте себе, через три месяца она встала на, на ноги. Я не верил своим глазам. Не было коляски. Теперь все ее спрашивают, кто тебя лечил. Ведь у нее же были деньги, они богатые люди были. В они жили. Это самый престижный район в штате Аризона. Я в Аризону приехал, как на Луну. И представьте себе, что она на, на праздник меня позвала. И было очень много ее друзей, там родственники и так далее. И я с ней станцевал вальс Иогана Штрауса. Представьте себе, как все аплодировали ей, как они ее обнимали, как они ее целовали. Кто этот человек? Она говорит, этот человек приехал. Из Узбекистана. Он меня поднял. Русский человек, она говорит, но они не знают, что такое узбекистан. Я же на русском языке разговаривал, а через переводчика, конечно, я все это делал. Но одним словом, таких у меня было очень и очень много. Я вам расскажу в другом ролике, как я вылечил от этих болезней значит, офицеров одного полковника на севере Аризоны, во флагстафе там в горах. Они на костылях ходили. За три месяца они бросили костыли. Вот. Я очень был доволен и рад что они слушали меня вот не знаю я плохо разговаривал вот тогда лучше стал уже разговаривать но плохо разговаривал по-английски мне понадобилось около года чтобы я уже читал лекции уже когда переехал в Калифорнию, я уже читал лекцию в 20 разных штатах. Благодарю, друзья. Будем с вами сотрудничать. Вот. Если какие у вас вопросы, вот. это не имеет значения, какая болезнь. Вы должны пройти капитальный ремонт. Как я говорил уже, дьявол сделает все возможное, что вы болели, что вы были бедны что вы чувствовали себя грешны, но когда, когда вы умрете, вы попадете в рай. Вот, к сожалению, вот эта религия, это не духовность, это религиозность. Вот, поэтому не имеет значения, какая у вас болезнь, вы можете восстановить свое здоровье вот, в течение трех месяцев. Детокс, капитальный ремонт, наука и искусство восстановления здоровья естественными методами. Звоните моим агентам, Анне и Алексею, и я буду доволен кооперировать и помогать вам восстанавливать ваше здоровье, чтобы вы были здоровы и счастливы. Удачи вам, до скорой встречи!